Привет, друзья! Привет! Всем привет! С вами шкипер, как обычно. Как обычно, шкипер с вами. Вот. И я прям по ГД выпускаю видосы. Даже после седьмой серии я решил не останавливаться, записать сразу восьмую. Так как суббота, за окном погодка так себе, конечно. Все никак снег растает не может. Как бы уже на секундочку 31 марта. А у нас вообще весной не пахнет. Ну да ладно. Главное, что выходные. Я, в принципе нагулял отличное настроение, поэтому записываю сейчас, так сказать, оптом, чтобы потом, не дай бог, опять что случится. Как обычно, у меня там какие-то проблемы возникают, и я не стопорил свои видосы. Вот. Если вам нравятся мои видосы, моё творчество, если это можно так назвать, хочется прям сразу заранее попросить вас поставьте лайк, поставьте лайк, подпишитесь на канал. Уж просто-просто-просто. Ну, вам же не сложно, а мне приятно. И как бы вдохновение, так сказать, черпать буду оттуда. И все такое. Ну, типа, конечно, да, каналы, как говорил, звучали для себя, развиваю, Но, ну, типа, хотел попробовать что это такое вообще, как этим заниматься. Сколько времени на это уходит. Вот, не ожидал просто, что реально много времени. Это учитывая то, что я, по сути, монтажом видео не занимаюсь. А в дальнейшем я планирую это делать, как только освою полностью программу монтажа. Вот, ну ладно, не будем затягивать, продолжаем. Если вы смотрели седьмую серию, вы, конечно же, знаете, там, на чем мы закончили. Но рассказывать не буду. Давайте просто уже пойдем вперед. Там, кстати, диалог сейчас продолжится с предыдущей серии, надеюсь, или нет, посмотрим. Не на Рэя и Игона. Так, Рей и Игон. Так, вы там где-то вдвоем тусуетесь, да, я так понял? Где вы тусуетесь? Ничего, нет. А, вон вы сидите, делаете. Что это Это не It's a Mandala. I can't believe I never saw it before. Okay, for one minute pretend someone here doesn't know what a Mandala is. Mandala is like a spiritual labyrinth. And this one looks like a spiraling system that feeds into each successive note along the line until it reaches a culmination point. Before he died, Shandor must have set some mechanism in place similar to the antenna in Dana's building. You know, I think you helped to make that mm -hmm. clear. So this was the gizmo that's supposed to feed energy to the destructor form that's that's right Peter the second the museum and the third the Sedgwick. And that means the fourth portal must be... right... here. The middle of the Hudson River? Well, according to the Mandala, yes. It may need a little tweaking. Mm, I don't know. Plenty of bodies in that river. Could become ghosts. But what does this have to do with me? What did I do? You were at the museum and the Sedgwick. Maybe you were some sort of catalyst, accidentally setting things in motion. It You're saying this is my fault? You are blameless! Hey. What Egon meant to say was that you have some sort of connection to this thing, and we're going to go back to the Sedgwick and find out what. Isn't that right, Brignac? That's right, Peter. Alyssa, do you remember where you were going when you were at the Sedgwick? I was standing outside a room, 12.21. Something was compelling me to go in, but I woke up just before the door opened. I ran out of there as fast as I could, and then some jerk tried to pick me up on the elevator. Oh. okay, you need to stay here where it's safe and where you can't set off any more cross-dimensional shockwaves, hot stuff. Yeah, read up on the Mandela and the boys will check out the Sedgwick. The boys? And what about you, superstar? I'm gonna have you drop me off near Peck's office. Something tells me he's not quite what he seems. Good idea. Meet us at the hotel when you're done. Да, давай, готов? Я уже готов. Да, давайте я сяду. Сюда, и мы поедем с вами, ребята. О, вот такую замечательную музычку! Ох, прям, руки сами oh. в пляс, был коронером. Это просто хобби. до Entrance into this establishment is strictly forbidden and is punishable by fine and imprisonment. But now hmm. this notice Let's is go. for the general public. It doesn't apply to us. We're bonded contractors for the city. Especially the Ghostbusters. Oh. <laughs> uh, uh, melt our way in. Wait, I have a better idea. Good. Thing? Да, ты умен, брат, ты умен. Я в тебе никогда не сомневался. Конечно, честно, вращенький еще тот, но это нормально. Зато благодаря тебе, смотри, мы можем ловить приведений. Hmm not being covered in slime by phantom ghouls out to kill us doesn't exactly make me reach for a hanky. Why be shut down? You guys didn't bang the place up that bad last time you were here. <laughs> If this place is a mandala node, a few burnt walls and broken ceilings are the last thing that anybody's... And smashed furniture, broken chandeliers, destroyed paintings, shattered vases, probably some minor structural damage. <laughs> Thanks, Egon. My point <laughs> being <laughs> that there's more to worry about here <laughs> than some yeah. minor cosmetic issues. Definitely a mandala node. Если мы не срубим Чандорс Мандалас скоро, большая часть Манхэттена станет пустынной, не говоря уже о том, что она станет башней абсолютного ужаса на протяжении веков. Эй, я определенно не буду 2000 долларов в месяц на 600 чтобы жить в башне. Давайте Ну пока не болтают. А, нет, все не запутался. Отлично. Я надеюсь. Я не думаю, что они угроза. Они могут быть только резидуальными гаунтингами. Я думаю, Рэй прав. Они не пересеклись полностью в эту измерении. Они просто психокинетические эхо, призраки призраков, совершенно безвредны. Отлично. Я надеялся, встретить однажды я встречусь с дружелюбным призраком, я сойду с ума Я получаю сильный валентный скачок выше в здании. сказала, что она на Давайте начнем там. Да, давай. Надеюсь, мы будем подниматься на лифте. Ведь так или нет? Конечно, же, лифт не работает. Давай, давай. Ну, кто бы сомневался? А, стоп. Вы вызвали уже? Ну well, конечно. Можно. Мы можем но мы были здесь, 3 Да, это Я забыл, что вы не были здесь в Так что нет нет лифтов. Ты что-нибудь Там! Давай! Слышу, слышу. Камон, я бегу, я вот туда, да? А куда еще выбор Нет, just just Конечно же. Покажите нам здоровячка. There was another voice a woman screamed are you alone in here look I just said ghosts and monsters everywhere does that sound like I'm alone Мы hmm. people Logista. then yes Тогда да. Я well I guess that explains it sir there's no need to fear these are just those <coughs> shadowses <echoes> of actual <coughs> ghosts they can't hurt you come with us sir we can lead you to safety <coughs> О, нашел что-то. Так, проклятый артефакт. Автобиография брокколи. Ой-ой-ой, какие звуки. Ой, звуки. Байзвучки. Что? Что я несу? Так. В общем, прочитайте, да? А мы идем дальше. А, ну конечно, заблокировано, значит, быстро открыто здесь. Ой. Подожди. Вы где? Да, а вы тут... сюда же дверь, Не понял. А, вот, все, вернулись и там лестница... the story of the Spider Witch, a professional widow who did unimaginable things in a room on the 12th floor back in the 1920s. What are you still doing here? Why didn't you evacuate with everyone else? I came back last night to retrieve some payroll records, but the hotel won't let me out. The door's shut on me, and the phones are down, too. That means we're trapped now, too. And we have to hope that Peter figures out we're missing. There goes a weekend. Not necessarily. The twelfth floor is apparently the core of this node. If we can get the power back on, we can take the elevators. If the elevators don't eat us. Yes, if the elevators don't eat us. <laughs> Where are the circuit breakers for this place? We don't have a lot of time. Uh, breakers. In my office. But the city came and turned off most of our power after the electrical fire on the third floor. There's no way to turn it back on from here. That's inconvenient. We've got to find some way to get the elevators moving. There's a backup generator in the utility room, off the kitchen. It's for emergency blackouts. Perfect. Let's Отлично. for Да, я тоже так считаю, что это наш Абсолютно. Нам это подходит. Спасибо менеджеру отеля за помощь. Ну... Watch out! Ух ты, какие резы я, смотри. Кстати говоря, если попробую вот эти кто-нибудь э, получится, что ли? А, подожди. Не готов? Ой, Ого! Вы видели? Это крутая Штурка. штука. Так, покупаем улучшение. Сразу у нас десятка есть. А -а -а -а -а. Нет, нет, нет. Не оно, не оно, не оно. Это имущество. Стоп, подожди. Во, отвисло. Что-то не переключалось. Так. Так, мизонный... Ускоритель. Ускоритель импульса. Усилитель импульса. Давай усилитель импульса. Подпин ⁇ м. Ага. Вс ⁇ не открыл. Ровно, причем, заметили, да? Ровно hey, 10 тысяч. Редко что бывает. Ой, да. oh! там, прям... oh, там еще один. Get uh -huh. guess some of them apparently it yeah, найдем. Я абсолютно О yes, oh, боже! Это не девочка орала, это кричала это. Менингер. Манагер, брат. Я понял, ладно. Поваляйся, да. Будет порядок, я с тобой снова. Будет хорошо. Конечно. А. жестокая печь. Стуки, вопля помощи. Так. Угу. Да, я хочу замады. Лемольтиком заняться. Good initiative, but it's the wrong все не хорошо на самом деле. I think... I think... Yeah. Yeah. Did you do all this when you No, this is a lot worse than they left it. This is the work of something big. When you say big, do you mean big, big? Может быть даже больше. Это звучит довольно Менеджер сказал, что где-то комната дверь. Не нужна нам эта слизь здесь. Это должно быть где-то Нам не сюда. Призраков здесь просто, ну, я извиняюсь, конечно, что а, до да, о, oh, generator room. Отлично. Английского я, конечно, практически не знаю, но это лифт. кадет нашел в не Нужно, не нужно найти ваш, чтобы это такое? Could happen. Outside chance. Four, oh, four them. Ah, sweet music. Uh -oh. I'd recommend not stepping in that water. No. That sounds like an excellent recommendation. Still falls. Like that tower cable is causing all the trouble. Ah, Get it ah. out of the water, then. I know this much. We're trapped down here like rats until that cable's out of the water. How about some slime tethering? Подожди, а куда мне его повесить? <звы> Вроде бы нормально, да? <звы> <звы> Ч, не надо ничего связывать, все я, я, я, я закончу. On, working, Пошли. Something... Не переживайте за меня, ребятки. Я... Listen, у меня есть опыт. Оперативно, оперативно замазываем дырень. Мастер-показатель, китайцы, ящиками да да да да да да да нет, брат. А тебе именно сюда. Руку. Ой, ловушка-то моя сработала, кстати говоря. Дерьяй. Заходим, молодой человек. Не выкиндриваемся. Заходим, заходим, брат. Заходим. Кто-то стреляешь. Охренеть, вас тут типа много или... Или я не понял. Вот он. Ах ты, грёбаный упырь. Да что ты, какой шустрый. Да ты сам сейчас вылезешь, я не буду польпыться. Охренеть шустрые, смотрите, просто шустрые уже. Keep it going. Okay. right! Put out a trap, will okay. got a rope! отлично залезаай залезай, залезай. все собирайте свои ловушки поехали и скорее ребят скорее так, всё, перезаряжем и готов к работе так сказать ух сложная работа у нас ребят скажу вам серьезно это вот, ни хрена не просто воевать с такими Окей, okay, looks like the что цикломасса has come to примерно на 190 футов над нашими головами. Тринадцатый этаж. Этот отель не имеет тринадцатого этажа, ни один из старых of отелей не имеет. Человек имеет сильный аргумент. Мы разделим разницу. Игон, ты и Тендерфут идите на двенадцатый этаж. Уинстон и я проверим четырнадцатый. Если вы можете, пожалуйста, приходите с нами. Хорошо, но оставайтесь на связи. Это место чрезвычайно опасно. Так. Стоп. Сканируй, посмотри, что ты найдешь. Я куда-то иду и, возможно, что-то найду. что-что-что здесь где паранормальное вещество Ну, оно где-то и в текстурах, что ли, или чего? Я не вижу его. А, здесь можно дверь открыть. А, -а, -а. Ага, часы смерти. Ну, все так сразу бы и сказали. Часы смерти. Все, нашел. Не знаю, бонусы дают какие-нибудь. Что, что я вечно не на кнопки, будешь слизь. Да, давай. давай, берем Это, это, это неприятно. Типа, мы же должны бороться со всем этим безумием. Который, так сказать, налетел на наш великолепный городок. Ну, ну, Че? Ну, хорошо. Убирается. Убирается. Да. Вот, другое дело. Все, кажется, да? Зачистил, отлично. Все, ладно, пойдем. Э -э, там пацаны заждались меня. Тем более работы, так сказать, ждать не будет. Привидения сами никуда себя не делают, к сожалению. Поэтому мы, как добросовестные граждане. Ой, слушай, аппышки-то есть. Должны всячески помогать им. А, так сказать, преодолевать препятствия, связанные с нечистью. Но в данный момент с привидениями. Приехал лифт. А значит, что нам туда. Well, Поехали. Коллеги, заходим в лифт. А, ну, ну понятно. Ну ладно, ладно, в принципе, что? Я не буду против. Мне больше достанется. Yeah, I'm What were you saying earlier about the Mandala node? You mean, why do we keep seeing new ghosts? Yeah. Okay, think of the Mandala as a city bus line. At the bus station, ghosts or waiting passengers are drawn into the system here and trapped. This concentrates their PK energy, which is then eventually forced through to the next node, or station, and so on until it all ends at a final terminus. At each successive bus station, the station manager absorbs some of the energy, This makes the station manager or node guardian stronger so that it can keep the ghosts in line and destroy anyone who comes to the station to interfere with the flow. These nodes or bus stations gather the power used to feed a central point, thus creating a much bigger threat to our world. Does that make more sense now? TTTC, Totally Trapped Transit Company. Yeah, you were going strong mm. right up until the passengers got trapped inside the bus station. When is my performance review again? Ой, Нам все-таки показывай как она его. Ой, чихнул. Я, дико извиняюсь, я <I> прям, я <coughs> <I> ужасно <coughs> долго <coughs> сдерживался, но <coughs> я, конечно, but мог but выключить микрофон. Ну мы же тут все свои, у нас типо своя атмосфера, и если вы будете чихать и смотря это видео, поверьте мне, я не буду ничего ну все, теперь настроение не нашли она кажется, что она вандализировала дверь Хм. и длинным <реклама> <туда, куда надо? реклама> У меня тут зашкаливает, мне бы дверь открыть. Будь добр. <реклама> О, что? Ray, come in. Я, кажется, понял, кто будет следующий. What was the spider да-да-да. Ой, это надо улучшение купить. Ой, это целая улучшение Ой, это это Ой, это не вот она, вот она, давайте приобретем, принять, окей, все, идем дальше. Пойдем, пойдем, не будем заставлять э, ждать эту паучиху со своими яичками, нет, это не убивается, окей, а, типичная в принципе очень сильно похоже на, а если мы польем слизью, нет, нахера не работает, да ладно, ой, ну конечно, ты же меня тут подождешь, да, все верно. Ну, почему вот они не убивают? я тебя услышал слушайте, а здесь сломалось ну там типа, просто игр игра запрещает нам пройти No what if so. Please It's the ghost world crossing through, happening sooner than we expected. It looks like this is where the node is focused. We could use some help. Ray, are you there? Come in, Ray! Looks like it's up to us. Let's find 1221 and finish this. Давай! Mm -hmm. Как я говорю, вот есть вещи, которые не поддаются, так сказать, моим. Мои. Моим. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Пойдем дальше. <coughs> <coughs> моим способностям. Не, не спос... а способностям моего ранца, так сказать. Опа. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ой. У меня выбора не было. Отлично. Слушай, а ты что стоишь-то сзади меня? Может ты там поможешь чуть -чуть, 1220, ты 1222. No 1221. 1221 Надо найти, вот он. Ага. это! Да. Это слизь, и нам, надо нам просто сделать вот так и появиться. Да не похоже нам точно сюда, уж поверь мне. Я знаю то, о чем я говорю. А, слушай, я ту такой like номер this. здоровый. Ой, ой. Сколько пафоса в твоем голосе. Да, номерок такой достойный, но жить я бы там не стал, если честно. <связывая> Этот рыжий похож на Рона Уизли, который как раз боялся паук-коп. Если кто спалял Гарри Поттер, то да, я думаю, все смотрели. <связывая> Прям наусходство такое явное. Ой, не интересно. Или как? Или, или мы просто что-то сейчас найдем и следуем. Но я думаю, что... Знаете что? Я думаю, что мы продолжим уже в следующей серии, так сказать, убьем эту паучиху. А, как там ее? Я уж не помню. Надо будет посмотреть, как, как ее там называли. эту Это эту, видимо серийный убийцы, который там э, убивал, за, заманивал, типа, знаете... Э, был такой фильм, не помню, с британскими актерами. Uh, не, не вспомню сейчас, но, в общем, не важно. Uh, Полсекретный материальчик, если кто смотрел этот фильм, там был какой вот дрыжий актер, а uh, вот снимался в фильме Там с девчонкой, которая как раз была такой черной вдовой. Вот, точно черная вдова. Вот. Ну, посмотрите, досугите, если будет интересно. Но продолжим и да, в следующей серии. Так что, если вам не жалко, если вам понравилось, поставьте, пожалуйста, лайк, подпишитесь на мой канал, пишите в uh, что-нибудь. Вообще что-нибудь, любая активность, при меня в любом случае очень сильно порадует. Вот, а так спасибо за просмотр, спасибо, что пришли со мной серию. Всем пока!